Вы говорили о том, что с июля 20 -го года были отпущены христианский канал и каналы иудаизма. Значит ли это, что эгрегоры теперь бездействуют? Насколько они сейчас гласны над человеком? С каждым днем все меньше, меньше и меньше. А, давайте посмотрим, еще раз я расскажу это, а, упомянув, вкратце на древо Сеферод посмотрим. А, есть, да, спасибо коллеги. Вот смотрите, три нижние ветки, которые тянутся к миру Малькут. Мир Малькут это наш физически проявленный как бы мир, а три верхние ветки это три канала, на которых крепятся основные авраамические религии. 21 аркан христианства, 22 аркан иудаизма, и 19 мусульманство уходят они по старшинству, то есть по, по, по, по старшинстве сознания. Первый был иудаизм и он обесточился первый, то есть они сюда уже больше не могут проводить информационные потоки своей системы. Потом как бы как отщелкнулся, да, как отошла ступень у христианства. Они здесь тоже не могут больше проводить потоки своей системы и я думаю, что вы это заметили отчасти мы вот с коллегами уже это обсудили. Второй круг первооснов, который как раз и является вотчиной этих, этих систем, становится все тоньше, тоньше и тоньше. Но остался еще пока, пока тема магометанства или ислама, как ее называют сейчас, 19-й аркан. Он, они начинали позже, у них еще есть определенный запас времени. И они пока проводят свою идейность временно временно немного осталось, но все-таки времени у них есть немножко побольше. Иудаизм и христианство, конечно же, пытаются переметнуться на этот канал, потому что там еще есть возможность пускать свои алгоритмы. Для этого все происходит то, что вы сейчас видите э, в окружающем мире. Непримиримые враги иудаизм и мусульманство вдруг год назад как-то воспылали друг другу братской любовью и дружбой, да, и побежали они э, взаимодействовать. Израиль вдруг начал не воевать и а договариваться с арабскими странами. Правда это очень быстро пресеклось, потому что э, есть некоторые системы, которые совершенно не заинтересованы, чтобы система иудаизма садилась на 19 й аркан и как следствие там случился и смена правящего режима и э, все эти войны с арабскими системами, которые точно также были инспирированы, чтобы не допустить этого факта. Э, с христианством здесь в общем-то все попроще, они с муслимами не не конфликтуют, они очень давно э, договорились, э, как, каким образом они будут сосуществовать. Но в данном случае э, христианский канал, цепляясь на 19-й аркан, будет существовать на этом уровне только лишь в качестве приживалы. И вы увидите это по поведению. Христианство будет уступать свои возможности. Оно, собственно говоря, и сейчас уже уступает, например, в европейских странах церковь переделывается под мечети. Это вот как раз тот самый, тот самый эффект, да? то есть мы уже это даже финансово потянуть не можем. Может быть вы сможете, берите все это дело на окупаемость, а вы уж нам, как бедному родственнику, возможно, от щедрот что-нибудь там и отвалите. Но у мусульманство, как и у любой другой системы, есть своя обратная сторона, обратная сторона этого канала, которая также желает получить его в единоличное пользование. Это э, уже известная нам система коммунизм-социализм. Они являются прямыми конкурентами мусульманства, что, собственно говоря, мы сейчас видим с возрождением социалистических, коммунистических эманаций, например, на территории Соединенных Штатов. Да, там, троцкизм, ленинизм, что-то запылал, забудел ярким светом. Исключительно для того, чтобы мусульманство там свои корни не особо пустило, потому что это единственный противовес, который можно им устроить. Но и каналу 19-му не существовать долго, потому что у него тоже есть свой объем времени, которое они сейчас уже вырабатывают, а сам канал запрограммирован таким образом, чтобы э, вы выступить в качестве чистильщика по отношению к иудаизму и христианству, то есть отщелкнуть их от 21 до 22 аркана, что уже случилось. Дальше найдет, произойдет самосворачивание этой программы, две этой, этих системы, которых, которые там присутствуют, две противоборствующих кланы, там эти ветви, шииты, суниты. После того, как они выполнят свою функцию зачистки, они будут самоуничтожаться, то есть уничтожать себя сами. В этом смысле единственное, кто может удержать этот канал, это социализм, коммунизму, но без достаточного, достаточной подпитки и они это сделать не смогут. Поэтому на этот момент, на момент развала, как бы вот этот вот мир Мальку, да, он отсоединится от всей верхней надстройки древа Сефирот и будет присоединен уже к другой системе, системе, которая я вам уже показывала, системе трех кругов. Два Каналы, на которых раньше крепились иудаизм и христианство уже отцепились и теперь на этих каналах уже выстраивается сейчас, прокладываются новые связи между системой трех кругов и между непосредственно новым движком. Отсюда и истончение будхиального плана, отсюда и эгрегориального мира, потому что они сейчас уже стали в три раза слабее. То есть будхиальный план ослабел в три раза, потому что двух поддерживающих основных каналов уже нет, остался только вот один, который подпирает одним плечом социалистический проект, в том виде, в котором он есть сейчас, конечно, он долго не просуществует, но определенные алгоритмы, наработанные христианством, иудаизмом, мусульманством, а, а также зороастризмом, а, митроизмом, а также и манихейством, собственно говоря, кое и представляет собой модифицированный коммунизм, социализм, все эти каналы они будучи разобраны на волокна, просто разобраны на алгоритмы, уйдут в качестве инструментария для новой системы. И если кто-то знает э, тему, которую мы прорабатываем на общей теории магии, это как раз и ознаменует переход, э, переход на другой движок и переход на другую систему, когда второй круг первооснов поменяется местами с кругом первооснов внутреннего круга и любовь, и ненависть, жизнь и смерть станут выше иерархически, чем традиция свобода, добро и зло. А эти пакеты информации превратятся лишь в инструментами, которые люди, минуя любые религии, минуя любую государственность, минуя любые системные образования, будут просто использовать для жизни, для смерти, для любви, для ненависти, то есть для Науки для профессионализма, для того, чтобы построить совсем другую реальность, не имеющие отношения ни к принципу государственности, ни к принципу религиозности. Вот это то, что нам предстоит. Впрочем, об этом очень подробно и очень объемно на курсе общей теории магии, он, доступ к нему есть сейчас через форум на очень несложных условиях милости прошу именно туда. Я очень надеюсь, коллеги, что я объяснила понятно. Поэтому в данном случае влияние христианского и иудейского канала слабо, незначительно, несущественно и с каждым днем будет становиться все слабее и слабее. Другое дело, что нам придется еще понаблюдать и возможно пережить агрессивное поведение муслимов, но это тоже не очень надолго.